Добрый день, уважаемые пользователи 1С. Меня зовут Ермак Сергей, программист компании Account. Хочу представить к вашему вниманию доработку модуля штрихкодирования и поиска по штрихкоду документов и справочников в конфигурации 1С предприятия 8.2. Модуль э, реализован как вывод в печатную форму документа штрихкода, и с помощью специальной обработки и сканера штрих поиск этого документа в базе методом сканирования или ввода вручную. На экране мы можем увидеть, соответственно, сканирование документов, которые распечатаны уже со штрих-кодом. И появление штрих-кода в текстовом документе для примера. Допустим, у нас есть огромная база клиентов. Как мы видим на экране, клиентов может быть большое количество, от тысячи и более. И, Соответственно, в связи с большим потоком клиентов, у нас может быть большой документооборот. И поиск нужного документа в базе 1С по печатной форме занимает много времени. С помощью штрих-кодов мы можем быстро и без больших усилий найти документ или справочник в базе 1С8.2, и отредактировать его или отметить его наявность. Сегодня я хотел бы продемонстрировать реализацию модуля штрих в конфигурации именно 1С предприятия 8.2 бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. А, так как именно в неторговых конфигурациях нет такого понятия, как штрих-код. Присваивать штрих-код возможно как документу, так и справочнику. На примере мы можем присваивать штрих-код как счету на оплату покупателю. То есть мы имеем счет и у нас имеется штрих-код. Для примера здесь штрих-код выведен в форму документа, чтобы было более удобно видеть его. Но он может быть скрыт от пользователя 1С, чтобы не отвлекать внимания. Таким образом, при выводе на печать мы имеем в правом верхнем углу штрих-код, который состоит из 13 символов, то есть так званый Ян-13, который сейчас самый популярный в Украине среди штрих-кодов. Аналогично мы можем получать этот штрих-код, выводить его на печать как и в расходных накладных. Вот видим на экране, что в расходных накладной тоже в правом верхнем углу отображается. Таким образом, и в справочнике, на примере, это будет договор контрагента. То есть, если мы видим на печать, так само видим в договоре тоже, тоже есть штрих-код. Отличие штрих код в договоре в расходной накладной в счете, это первый символ в штрих-коде. То есть, в справочнике в договоре мы имеем семерочку, в в расходном накладном это двоечка, в счете это четверка. Алгоритм составления 13-значного штрих-кода может быть поставлен к клиентам, его можно реализовать. то есть, Здесь он организован таким образом, что мы берем первую цифру определяем самостоятельно, как константу, остальные цифры берутся из шапки документа или счета. В нашем случае это год формирования документа. Мы видим 2014. Затем идет префикс по организации. Затем идет номер документа. Так как у нас документы и справочники в большинстве случаев они периодичны. Таким образом, взаимосвязь года документа и его номера всегда будет уникальной. 13 символ формируется в штрих-коде это является контрольным символом формируется по специальному алгоритму формирования штрих-кодов. Потребности штрих-кода документу происходит при записи как нового документа, когда мы создаем. Если же при создании документа он был каким-то образом не создан, он создается при формировании документа на печать. Еще раз проверяет правильный задан штрих-код. Если неправильно или его нет, он создается заново. Таким образом, когда мы уже распечатали документы и справочник со штрих-кодом, мы имеем возможность после того, как эти, эти печатные формы были отданы клиентам, и они их подписали и вернули нам обратно, чтобы их быстро найти в базе и отредактировать, или же или же отметить, что они пришли в бумажном виде, мы имеем такую обработку, как поиск документов по штрих-коду. Как мы видим на экране, у нас есть документы, уже распечатанные со штрих-кодом, мы можем их сканировать, и они автоматически попадают в табличную часть обработки, где отображается их штрих-код в числовом виде, документ сканирования, то есть автоматически находится документ в базе, сколько бы их там ни было. И есть признак, документ уже был в бумажном виде у заказчика или нет. После добавления всех документов или справочников по сканированию, мы можем автоматически по кнопке выполнить приход документа, указать признак указать истину этим документам, то есть, что они пришли. Или в нашем случае, если это у нас есть клиент, который находится возле нас, мы можем открыть документ, отредактировать или достать какую-то нужную информацию. В результате именно вот этого модуля штрих документов мы имеем такие плюсы, которые отображены на экране. Обратимся к ним более подробно. То есть, первый плюс – это сокращение персонала для проведения идентификации операции. То есть, таким образом, нам не нужен отдельный специалист, который ищет эти документы, вводит, фиксирует, что они пришли на фирму. Это, этим выполняет, это выполняется программой. И таким образом, по, по единственной кнопочке, по, с помощью сканера штрих-кодов, или можно вводить штрих-код вручную, мы получаем документ и можем его обозначить, что он пришел на фирму. А второй плюс – это более экономичное использование рабочего времени. То есть, таким образом, мы намного быстрее можем получить и найти, получить, найти документы в базе, чем это будет находить единственный человек, который этим занимается. И третье – это сокращение времени обслуживания – клиентов приводит к увеличению числа обслуживаемых самих покупателей. То есть, таким образом, человек, который сидит и к нему подходят люди, чтобы распечатать, например, документ или как-то его поправить, он быстро с помощью сканера штрих сканирует штрих-код, находит документ и предоставляет его клиенту. Вот. На этом описание модуля Стреходирование документа справочника в с 8.2 подошло к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч.